доброго времени суток мои дорогие и любимые подписчики и гости канала истина таро вас приветствую я катерина сегодня специально для вас я проведу приворот который вы можете сделать самостоятельно прослушивая данное видео от начала до конца данный приворот является общим и подходит как мужчинам так и женщинам просто когда я буду говорить слова для женщин меняйте слова как для мужчин и действие приворота также самым будет э, сильным. Действовать этот приворот начинает постепенно. Сначала мужчина начнет постоянно думать о девушке или, э, ну, как бы, или же женщина о мужчине, э, совершившего данный приворот. Затем будут появляться небольшие знаки внимания, приглашения встретиться ну и так далее. И со временем мужчина больше не сможет сдерживать себя и свою любовь. Чем чаще вы будете его слушать от начала до конца, тем быстрее мужчина проявится к вам. Итак, давайте начнем. Для начала я подоргу свечу. Загадайте вашего любимого человека, на котором будем делать данный приворот. Визуализируйте его. Так, Визуализируйте его. И мы начинаем. Итак, слушайте этот приворот и повторяйте за мной. Господи, услышь мольбу рабы Божьей, ваше имя. Помоги избавиться от душевных терзаний и мук. Уповаю, молю о том, чтобы раб Божий, имя мужчины, полюбил меня, не мог жить без меня. Прошу. Укажи дорогу ему ко мне. Покажи, что мы созданы друг для друга. Научи его терпимости и пониманию. Помоги создать крепкий и счастливый союз. Как горят эти свечи день за днем. Свеча за свечой. Так будет гореть и разгораться любовь раба Божьего, его имя, ко мне, рабе Божьей, ваше имя. Как эти свечи сгорают день за днем, свеча за свечой, так сгорят неприязнь, всякие обиды и нелюбовь навсегда и во веки веков. Милый и любимый, имя приворожимого, станет мне верным спутником. Теперь он не сможет прожить без меня ни дня, будет думать все время только обо мне. Зародится в его душе светлое чувство. Искренняя любовь приведет его ко мне. «Говорю, но заговорю, передам любовь, верну ее вновь, мой суженный имя мужчины, полюбит, воспылает страстью, сам придет ко мне, силой озаряю, мечту воплощаю, быть нам вместе во веки веков». Слово мое сильно и нерушимо. Так как сказала, так и свершится. Мы столь же разные, как соль и сахар, но вместе не даем стать жизни пресной. Соединяя эти продукты, объединяя наши судьбы. Теперь ты, имя мужчины. Всегда будешь рядом, влюбишься в меня с огромной силой, станешь невероятно страстным, но нежным партнером. Наша жизнь не сможет быть скучной и однообразной. Нас ожидает лишь счастье и море эмоций. Да будет так. Аминь, аминь, аминь. Дорогие мои, вот даже как по воску видно, что у многих здесь объявится партнер, на которого мы сейчас делаем данный приворот. Объявится с каким-то или предложением, или подарком, или просто с разговором. И возможно у вас даже с ним будет встреча, потому что вот воск именно это и показывает. Дорогие мои, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, пишите, было ли вам полезно данное видео. Помните, что вы всегда можете обратиться мне по вайберу, по номеру телефона, который указан под видео, и мы сможем сделать вам персональный расклад на вашего партнера, либо сделать персональный заговор, приворот или другой обряд, который вы захотите. Так, с вами была я, Катерина. Пока-пока!